Полезные и бесплатные роботы для терминала КВИК. Рад всех приветствовать. Сегодня хотел презентовать два робота, которые можно бесплатно скачать на сайте и использовать для своей торговли как помощники для следующих целей, про которые я сейчас расскажу кратко. И первый робот это автостартер терминала Quick. Сначала для чего этот робот нужен? Ну все роботы написаны на языке Lua, язык который в текущий момент единственно надежный и самый стабильно работающий в КВИКе. И робот данный нужен для быстрого ввода логина и пароля. Когда он потребуется? Для быстрого запуска квика, когда вам хочется вдруг пропал интернет, а вы хотите быстро войти. Ну и вот в этом случае, особенно когда у вас еще стоит подтверждение пин-код на телефон, иногда бывает так, что смс не проходит, а рынок уходит и идет, как правило, по закону полости против вас, и вы можете на этом потерять свои деньги. С этим роботом запуск будет быстро а подтверждение на телефон лучше исключить особенно если вы используете для торговли торговых роботов каких-то автоматических вот в этом случае если у вас там пропадет интернет или у вас там будет там перебой в сети и не дай бог выключится терминал Quick при переподключении подключении робот Quick может автоматически не законнектиться и робот может не запуститься что нехорошо а вот Автозапуск позволяет автоматически ввести логин и пароль без вашего участия. Для кого еще это потребуется? Для разработчиков софта. Кто использует, кто разрабатывает торговых роботов, ну, тот обязательно сталкивается с тем, что какие-то моменты софт может, пока он отлаживается, не работать. Он может глючить, при этом квик может падать, перезагружаться. И вот в этом случае помогает э, э, быстрая перезагрузка. Потому что я, наверное, в своей жизни при разработке торговых роботов, ну, наверное, несколько тысяч раз там ввел этот логин и пароль. Особенно когда что-то начинаешь новое делать и наш любимый терминал Quick часто бывает падает. Вот тогда данный робот подойдет. Но единственный тут большой важный момент, что если это ваше не личное рабочее место и к вашему компу имеет кто-то еще доступ то не рекомендуется данную программу запускать потому что логин и пароль там все-таки находится в свободном доступе. Ну давайте посмотрим как это работает в терминале Quick. Все очень просто. Берем, запускаем наш терминал Quick. Собственно, это может быть и при старте Windows, при автоматическом перезапуске. Терминал Quick запускается. Видите, окно для ввода логина и пароля. Робот автоматически туда его вводит, если у вас этот робот запущен. И нажимает, сам нажимает клавишу вход. И все, вы соединились, соединились с биржей, все у вас запускается. И все, дальше вы можете сразу начинать работу. Вот при перезапуске и избое в работе квика, этот робот, может быть, удобный и полезный. И второй робот, про который я хотел рассказать, это робот время до окончания текущей свечи. Когда это будет полезно? Особенно данный робот будет интересен, когда вы работаете с нестандартными таймфреймами. Когда у вас одна минута, скажем, или один час, ну достаточно все просто. А вот если у вас там 2 минуты, 3 или 4 минуты вы используете, вот тогда сколько до конца минуты не всегда очевидно. И поэтому данный робот может быть удобен, и особенно для тех, кто использует стратегию, когда необходимо войти там за 2-3 секунды до окончания свечи текущей. Вот тогда будет удобно такой таймер, который запускается непосредственно на графике, на котором вы торгуете. Ну давайте посмотрим пример запущенного в работе данного торгового робота. Открываем терминал Quick. Вот справа для светлой темы сделано и слева, видите, для темной темы. Обратите внимание, здесь вот одна минута, а здесь вот график 4 минуты. И, соответственно, сколько осталось до конца свечи не всегда получается очевидным. А с данным роботом все становится гораздо проще. Но в данном случае у нас как раз и минута и 4 минуты закончатся одинаково. И посмотрим, что произойдет через 20 секунд. Вот видите, осталось 17-16 секунд до окончания. То есть каждую секунду срабатывает таймер. И вы видите, что на светлом, что на темном фоне э, цифры до окончания свечи. И вот здесь остается, когда там 5 секунд, вы можете по быстрому стакану, например, э, войти э, в сделку. Все, началась следующая свеча. И увидите, что да, до конца минутной свечи осталось там, 55 секунд, а до конца 4 минутной свечи 231 секунда. Вот, собственно, и все, для чего данный робот нужен, но это в торговле иногда может оказать такую неоценимую помощь. И, соответственно, вы можете запустить данных роботов несколько, сделать копии и поставить на каждый график, который вам необходим для того, чтобы. Ну, по которому вы торгуете вручную. Вот, собственно, и все. Спасибо всем за внимание. Когда, кому робот понравился, ставьте лайки и заказывайте на сайте. До встречи в биржевом стакане.